Сегодня, значит, я приехала покупать машину в автосалон Альтера, вот, купила Volkswagen Polo. Volkswagen Polo, я очень довольна со своей покупкой, вот, обслуживал меня, помогал в выборе а, менеджер Данил, за что ему большое спасибо, Данил, uh -huh. вам, спасибо. вам спасибо, в общем, мне, честно говоря, очень понравилось, понравился весь персонал, как приняли меня, как подсказывали, что к чему, все, в общем, эмоции перевыполняют, правда у меня же покупка новая сегодня. Ну, первая машина новая.